В Российской Федерации многих людей сейчас интересует вопрос, будет ли всеобщая мобилизация. Знаете, я считаю, мое личное мнение, мой прогноз, да, совершенно легко. И я предполагаю, что вероятность подобного рода событий, она очень велика. Я бы даже сказал, процентов за 80. Многие блогеры говорят о том, что... Да фактически все они говорят о том, что это нелогично. Для этого нет ничего, для этого не подготовлена техника, не подготовлен сам процесс, что они будут с этим делать, и зачем в принципе людям сейчас, которые в относительной своей массе не согласны с тем, что происходит, не согласны с проведением войны, не согласны с тем, что они граждане страны агрессора и тут вдруг взять их, призвать и раздать им оружие, к чему это может привести. То есть... Это логично, это совершенно логично. И если бы я жил в логичном мире, я бы точно так же сказал. Я бы сказал, да, ребята, это бред, никакой мобилизации не будет. Но я вспоминаю совсем недавние события, двухмесячной давности, чуть больше, когда все официальные лица в правительстве, вообще все, они говорили, что нет, мы не собираемся нападать. Нет, никакого вторжения не будет. В тот момент блогеры точно так же. И я в том числе смотрел на все происходящее. Я видел группировку войск, которую подготовили у границы независимой Украины. И я задавался вопросом. 44 миллиона граждан в Украине. Ну, там по примерным подсчетам. Может чуть больше, может чуть меньше. 150 тысяч солдат. А где обеспечение, а где... Топливо, провизия там, и многое другое. То есть, к одной только этой группировке должна быть еще подобная группировка, которая будет снабжать, заниматься ремонтом. Всем-всем-всем. Это гигантский вообще список логистики. И я это понимаю, потому что ну, армия она не может быть без поддержки, без тыла, без технических каких-то подразделений, без запчастей, без топлива, без... Да трендец Одних боеприпасов сколько нужно И глядя на это я Как и все совершенно логично предположил Что это блеф, что это фейк Что это попытка забугать Это такое знаете Как в картах да, ну Блеф, да, все правильно, блеф Когда просто нагоняют солдат Показать, смотрите, вот мы захотели Мы пригнали, что вы нам сделаете, ничего ну я вот так все это воспринимал более того, я не понимал, в принципе, как можно в такой огромной стране, 44 миллиона, что-то сделать, прям существенно, с такой группировкой. И при этом я сразу обратил внимание на то, что распутиться было, то, что конец зимы, а тут вот-вот, как говорится, снег начнет таять, и все, хана. То есть, кроме как по дорогам ты двигаться не сможешь, а это конец но когда вы движетесь по узким дорогам у вас гигантские колонны километровые и со всех сторон вы не защищены вообще никаким образом а если вы едете с дороги то вы сразу увязнете что в принципе и произошло потому что чернозем, потому что земля потому что распутится, таяние снега и многое другое я понимал, что по всем признакам этого не должно было произойти я был абсолютно уверен ничто не говорило Ничто не предвещало. Но это произошло. И логики в этом не было совершенно никакой. Более того, я уже снимал недавно видео о том, что как вы в принципе можете верить людям, которые на протяжении десятилетий вам врали и ни одного слова правды никогда не говорили. Как в принципе можно верить этим людям. Не только власти, но в том числе и пропаганде. Неужели вы не видите, неужели вы не можете посмотреть, отмотать немножко назад, вспомнить какие-то предыдущие заявления, высказывания, обещания и понять, что ну, ничего не было исполнено, это была ложь. Но и сейчас точно так же я отношусь к предполагаемой мобилизации. Логики в этом нет никакой. Подготовлено ли это? Нет. То есть, в принципе, по всем, по всем разумным... Э, доводом по всем разумным нормам это, это не только не нужно Это опасно, это чревато Это вообще все то, что я наблюдаю Это в принципе такой знаете, прыжок Затяжной прыжок в пропасти Причем добровольно совершенно Просто прыжок в пропасть И то, что может быть предпринято предпри, Извините. То, что может быть предпринят э, процесс мо всеобщей мобилизации, там под каким лозунгом, я не знаю, но предполагаю, я в этом на самом деле... Я не, я не удивлюсь. Потому что столько было сделано сумасшедших поступков. Я, в принципе, за последние два года... Я и до этого видел много сумасшествия, но за последние два года я его увидел просто индеец. А за последние два месяца я, я живу в мире в миру, где абсолютное большинство сошло с ума. Просто сошло с ума. Я не просто себя чувствую белой вороной. Я не понимаю, что делать завтра. Вообще не понимаю, что делать завтра. И знаете, это не было бы так страшно, это не было бы так плохо, если бы время не шло, если бы я не старел, если бы, если бы, если бы. Время-то оно движется. А улучшение, я не только не вижу улучшения, я вижу прогресс, ухудшение, регресс. Гигантский, грандиозный, я не знаю, чуть ли не математическая прогрессия тут у на нас лупится. Поэтому мой прогноз, он неутешительный. Я предполагаю, что всеобщая мобилизация будет. Несмотря на то, что никто из официальных лиц. Не говорит об этом. Напротив. Они все утверждают. Как и раньше. Они все утверждают. Нет, нет, ничего не будет. Это бред. Также они утверждали по поводу вторжения. Также они утверждали по поводу повышения пенсионного возраста. Также они утверждали по поводу роста тарифов, цен. Там всего остального. По поводу всего они утверждали именно так. Они говорили по-моему одна и та же фраза. Это бред. Ничего подобного не произойдет. Я помню еще как и по поводу дефолта, я лично видел в России дефолт в, в конце 90-х, когда произошел, я прям воочию его видел и стоял, и наблюдал, как эти цифры меняются. Все это в Москве как раз я был. Точно так же за день до этого, я помню эти слова. Спить спокойно, ничего не произойдет. Рубль крепкий, все, экономика стабильна, все будет замечательно. И я слышу это с советских времен, понимаете? Поэтому, живя во лжи, по самые помидоры, я не удивлюсь, что послезавтра, там сегодня седьмое, что послезавтра объявится общая мобилизация. Знаете, задумайтесь, задумайтесь, потому что опираться больше не на что, это все очень странно, все, хватит.